Котята проголодались. Давай их накормим. Мама решили рассказать котятам нечто важное. И для этого устроили семейный совет. У нас с мамой есть давняя мечта. Открыть собственное кафе, в котором жители города смогут вкусно есть и чувствовать себя счастливее. Но для этого нужно много денег. Давайте посчитаем все деньги, что у нас есть. карманные деньги Давайте их тоже сосчитаем Но когда мы играли в пиратов то спрятали карманные деньги в доме Давай поможем котятам найти их спрятанные деньги по копилкам В своем месте миу, миу, миу, миу, миу. Мы нашли все спрятанные сокровища Отлично! Теперь мы знаем, сколько у нас денег А на что, что нам их хватит? хватит? Есть отличный способ это узнать Поехали в магазин за продуктами Соберем в корзину все покупки из списка. Отлично! Мы собрали все покупки. В магазине котятам очень понравилась машинка. И они попросили родителей купить ее. Хорошо, но машинка очень дорогая, и вы должны играть с ней очень аккуратно. Давай положим столько денег, сколько написано на табло. Я туг устали. Давай уложим их спать. Мы большие молодцы! хотя заскучали. Давай с ними поиграем. «Неужели придется покупать еще одну? Это же так дорого! У нас нет лишних денег на новую покупку!» Котятам стало так грустно, но в этот момент в комнату зашла мама. Совсем не обязательно сразу покупать новые вещи взамен старых. Многое можно починить самому. Когда папа вернется с работы, он с радостью поможет вам с ремонтом. А чтобы сохранить деньги и быстрее накопить на новые игрушки, мы можем на чем-нибудь сэкономить. Например, на электричестве. Если расходовать его слишком много, то оно может закончиться. Поэтому всегда выключайте свет при выходе из комнаты. И папа пришел домой, котята сразу же рассказали ему о машинке, больших тратах и выключенном свете. Починить машинку совсем не сложно, и вы даже можете мне в этом помочь. Давай починим машинку. Придется ехать в магазин за покупками и тратить деньги. Совсем не обязательно покупать готовую еду. Из продуктов ее можно приготовить и самим. А если вы мне поможете, то ужин выйдет очень вкусным. Детята устали. Давай уложим их спать. денег мы сегодня сэкономили мы большие молодцы готовим бутерброд проведи ножом по продукту чтобы нарезать его У нас получился. Котята решили посмотреть телевизор И переключали каналы в поисках чего-нибудь интересного Внезапно они увидели рекламу воздушного змея Большого и красивого Котята сразу заинтересовались игрушкой И поспешили рассказать о ней маме Этот змей наверняка есть в интернет-магазине Давайте посмотрим в планшете Нажми на кнопку, чтобы включить планшет. Наверняка воздушный змей продается в магазине игрушек. Ох, похоже, этот змей нам не по карману. Конечно, змей очень дорогой. Но проявив смекалку, мы можем сделать его сами. Точно! Мы сами можем сделать змея, если купим нужные материалы. Отлично! Теперь, Теперь мы сможем сделать змея! Совсем как в рекламе. Здорово! Котята радовались новой игрушке, которую сделали своими руками. Но после их работы в доме осталось много мусора, бумаги и ниток. После работы всегда нужно убирать рабочее место. Тогда в доме будет чистота и порядок. Мусор. Отлично, в доме теперь так чисто. Котята устали. Давай уложим их спать. Смотрите, сколько денег мы сегодня сэкономили. Мы большие молодежи. Из всех этих вещей только двумя можно оплатить покупку в магазине. Выбери их. Нажимай на предметы, чтобы выбрать их. Здесь две лишних картинки. Найди их. Нажимай на предметы, чтобы выбрать их. Соедини пары предметов. Мы приготовим бутерброд. Брат у нас получился. Что это за странные звуки? Привет, котятки! Хорошо, что вы ответили на звонок. Сегодня я так торопился на работу, что забыл дома кексы, которые приготовил по новому рецепту. Их нужно сегодня показать кондитерам. Вы можете привести их мне на работу? Конечно, папа. А где они лежат? на кухне. Только сначала их нужно будет упаковать. Давай соберем все кексы для папы. Все кексы. Миу, миу, миу, миу. Это главный конвейер. Здесь загоретовки. Теста добавляем. лишние предметы, чтобы сбросить их. Большое спасибо, котятки! Вы очень мне помогли! Миу, миу, миу, миу! Ну, работа еще не закончена! Кексы, которые мы собрали, ждут в магазине! Так давайте отвезем их! Сначала нужно собрать все кексы, которые нужны магазину! Пойдем на склад! Давай соберем в корзину все кексы для магазина. А привезли пирожное вовремя. Разумеется, к тому же сегодня у меня были отличные помощники! Коржик, карамелька, компот! Какие вы молодцы! Но нам пора возвращаться на фабрику, чтобы продолжить работу. Стоп! Детята устали, давай уложим их спать. Посмотрите, сколько денег мы сегодня сэкономили. Мы большие... Давай приготовим бутерброд. Аппетитный бутерброд у нас получился. Интересная передача о птицах. Посмотрите, какие красивые. Да, очень красивые! Такие пестрые. А еще они очень умные. Вы знали, что самые умные птицы попугаи и вороны. Здорово! А можно нам завести такую птичку? Питомец это большая ответственность и новые расходы. Вы уверены, что сможете о нем позаботиться? Конечно, мама! Мы будем самыми заботливыми хозяевами! Да, мы можем позаботиться о диких птицах, чтобы доказать это! Точно! Сделаем скворечник! Хорошо, котята! Я даже знаю, из чего его можно сделать! Давай сделаем скворечник! Спасибо, скворечник у нас получился. МИУ, МИУ, МИУ, МИУ! Котятки, идите сюда. У нас с мамой для вас сюрприз. Неужели это птичка? Именно так. Самый настоящий попугай. Вы доказали, что можете заботиться о питомце. Поэтому он ваш. Здорово! Он будет жить у нас в комнате. Самое необходимое мы купили – клетку и корм. Попугая нужно кормить каждый день, иначе он может заболеть. Котята устали, давай уложим их спать. сколько денег мы сегодня сэкономили мы большие молодцы Готовим бутерброд Аплодитный бутерброд у нас получился! Нам стало кто-то звонит, привет, котятки! Привет мама. привет, мама! Мне нужна ваша помощь. У меня очень важный заказ на новое платье, но я задержалась в магазине с тканями. Чем же тебе помочь, мама? Вы очень поможете мне, если пойдете в мою мастерскую и разложите там все пуговицы по форме. Тогда мне будет очень удобно работать. Хорошо, мама, сейчас сделаем. Давай разложим все пуговицы для мамы. Миу, миу, миу, миу, МИУ, Отлично, котята! Вы справились! Это было совсем несложно, мама. Да, нам понравилось тебе помогать. Какие же вы молодцы! С вашей помощью я смогу выполнить еще больше заказов. Теперь мне нужно заняться работой. Но может в городе есть еще кто-то, кому нужна помощь? Точно! Давайте посмотрим в планшете. От котята хорошо что вы мне позвонили мы подумали что вам нужна помощь еще какая видите ли возле моего дома есть забор он совсем старый и некрасивый И я подумал что вы можете мне помочь вот это да не думаю что мы сможем построить новый забор это не обязательно компот вы можете разукрасить его я бы и сам с радостью это сделал, но совсем не могу решить, что же нарисовать. Я думаю, что такие талантливые котята легко справятся с этой задачей. Не переживайте, ваш забор будет как новый. Мы сейчас возьмем краски и приедем. Жду вас, котята. Давай раскрасим забор. Здорово! Какой красивый рисунок у нас получился! Какие вы молодцы, котятки! Отличный рисунок! Мы очень старались! Я хочу сделать вам подарок! Новую игрушку! Котята устали. Давай уложим их спать. сколько денег мы сегодня сэкономили. Мы... Что нужно купить для попугая? Здесь две лишних картинки. Найди их. Соедини пары предметов. Okay. <laughs> З здорово Звонит. Котята, это сотрудник банка У нас новая программа помощи бизнесмену. Мы можем помочь вам открыть свое кафе Здорово! А что для этого нужно сделать? Мы готовы перечислить вам нужную сумму на карточку Но нам нужна информация о ней вы должны назвать мне цифры, написанные с двух сторон на папиной карточке. Здорово! Я сейчас позову папу. Это не обязательно. Вам не стоит ничего говорить родителям, если вы хотите устроить им очень приятный сюрприз. Это точно! Мама и папа любят сюрпризы. Я думаю, карточка у папы в кабинете. Давайте найдем ее. Отлично. Перезвоните мне, когда найдете. И скажите цифры. Мы сразу же переведем нужную сумму. Давайте найдем бабину карточку. Нажимай на предметы, чтобы искать карточку. Отлично, мы нашли папину карточку. Давай вспомним, где на карточке нужные цифры. Проведи пальцем, чтобы перенести часть карточки. все нужные цифры миу, МИУ, МИУ, МИУ, МИУ Котята, привет! А что вы делаете в папином кабинете? Мама, это сюрприз! Да, нам сказали ни в коем случае не говорить родителям И что же это за сюрприз? Нам позвонил какой-то дядя из банка и сказал, что поможет открыть кафе, если мы ему скажем цифры с папиной карточки ну что же вы, котятки, данные с карточки никому нельзя говорить. Ни в коем случае. Дядя, который вам позвонил, мошенник. А кто это такой мошенник? Мошенники обманывают людей и отнимают у них деньги. Если бы вы сказали ему цифры с карточки, он бы украл с нее все наши накопления. Запомните, сотрудники банка никогда не попросят у вас цифры с карточки. А если это все же был хороший человек и правда хотел помочь? Если вам звонил кто-то неизвестный и что-то просил, всегда сначала расскажите родителям. Так вас точно не обманут. Мы больше так не будем, мама. Хорошо, что мы все рассказали. Если вы хотите устроить приятные сюрпризы и помочь нам с папой, можете помыть посуду. Втроем мы управимся очень быстро и поможем маме. Давай помоем посуду Отлично мы помыли всю посуду Детята устали. Давай уложим их спать. Вот это да! Посмотрите, сколько денег мы сегодня сэкономили. Мы большие молодцы! обязательно помочь маме с посудой тогда мама сможет выполнить больше заказов и мы быстрее накупим на кафе Всю посуду. Давай приготовим бутерброд. Брат у нас получился. Ого, ну что, переезжаем? Нет, коржик, переезжают только старые вещи. Прямиком на помойку! Вам нужна помощь? Да, вы можете помочь нам с папой сортировать мусор, который скопился за все это время. И как же нам его рассортировать? Пластиковые бутылки надо выбросить в желтый контейнер, газеты и журналы в синий, а коробочки из-под сока в зеленый. А зачем нужно сортировать мусор? Чтобы его можно было переработать. Из переработанного мусора потом делают разные вещи. Например, из переработанного пластика делают ручки. Здорово! Переработка дает новую жизнь старым вещам. Давай начнем сортировать мусор. Теперь мусор перерабатывают правильно. Миу, миу, миу, миу. Отлично, котята. Вы разобрали весь мусор. Теперь давайте разберем ваши старые игрушки. Если у вас есть что-то ненужное, несите сюда. Ну что, котятки, решили, какие вещи вам больше не нужны? Да, но когда мы разбирали вещи, то нашли мы старый велосипед. Я совсем не хочу его выкидывать, хоть уже давно из него вырос. А я вспомнила, что давно хочу новый велосипед, но в магазине он стоит очень дорого. Это грустно. Так это совсем не проблема, Карамелька. Мы можем переделать старый велосипед компота для тебя. Так он будет приносить радости дальше, и его точно не нужно будет выбрасывать. Ты не против, Компот? Конечно, не против. Молодцы, котятки. Приложив немного труда и воображения, мы тоже можем давать новую жизнь старым вещам. Тогда давайте покрасим велосипед, чтобы он был как новый. Давай соберем велосипед. Всем как новый. Миу, миу, миу, миу, миу. Котята устали. Давай уложим их спать. сколько денег мы сегодня сэкономили. Мы большие молодцы! Суду. готовим бутерброд. Какой аппетитный бутерброд у нас получился. МИУ, МИУ, МИУ, МИУ, МИУ. Однажды бабушке слала, О, бабушка прислала нам яблок из цветов. О, сада. О, много. Да, урожай выдался отличным. Но яблок так много, мы точно не сможем съесть их все. Это точно. И тогда яблоки пропадут. Нам не обязательно съедать их все. Часть яблок мы можем продать. Правда? Где? Для этого нужно сделать лавку. Здорово! Здорово! Давай соберем лавку. Получилась отличная лавка. Миу, миу, миу, миу, миу. Молодцы! Какая красивая лавка получилась. Мы очень старались, но кажется, чего-то не хватает. Да, лавка совсем не яркая и не привлекает внимания. Я знаю, что нужно сделать. Нужно нарисовать для лавки красивую вывеску. Точно! И тогда все будут приходить к нам за яблоками! Давай нарисуем вывеску! Котята устали. Давай уложим их спать. Это да! Посмотрите, сколько денег мы сегодня сэкономили! Давай помоем посуду! Отлично! Мы помыли всю посуду! Теперь готовим бутерброд. Какой аппетитный бутерброд у нас получился. Всё, котята готовы к своему первому рабочему дню да, да конечно. конечно я помогу вам отнести яблоки отлично у нас первый посетитель давай посадим его за стол Посетитель выбрал блюдо в меню. Давай выполним его заказ. Как быстро летит время! День закончился! Сегодня гостей больше не будет! Давайте посмотрим, сколько мы заработали за день! Ну что, как ваш первый день, юные предприниматели? У нас был всего один посетитель! Да, такое чувство, что яблоки никому не нужны! Они у бабушки всегда такие вкусные! Не переживайте! Всегда можно сделать свое дело интереснее и привлекательнее. Для этого нужно применить смекалку. Папа говорит о том, что в ваше маленькое дело нужно внести немного творчества. Как это? Очень просто! Из яблок можно сделать что-нибудь другое, новое и интересное. И тогда у вас будет полно посетителей. Точно, из яблок можно сделать яблочные чипсы. Для этого нужны специальные инструменты. Эти инструменты вы сможете купить на деньги, которые заработали. А еще из яблок можно делать джем и вкусные яблочные пироги. Всему свое время. Давайте попробуем купить инструменты завтра, и мы сможем делать яблочные чипсы. Котята устали. Давай уложим их спать. денег мы сегодня сэкономили мы большие молодцы Шинку. Посуду отлично, мы помыли всю посуду. Mm. <sniffs> Как быстро летит время! День закончился, сегодня гостей больше не будет. Давайте посмотрим, сколько мы воздор... заработаем. О нет, попугай проголодался и вылез из клетки. Давай уберем весь этот беспорядок. Ребята устали. Давай уложим их спать. Посмотрите, сколько денег мы сегодня сэкономили. Отлично мы помыли всю посуду. Okay. <whistles> Как быстро летит время! День закончился, сегодня гостей больше не будет! Давайте посмотрим, сколько мы Котята устали. Давай уложим их спать. Сколько денег мы сегодня сэкономили? Давай починим машинку. passou Let's <laughs> go. День закончился. Сегодня гостей больше не будет. Давайте посмотрим, сколько мы заработали за день. Котята устали. Давай уложим их спать. Смотрите, сколько денег мы сегодня сэкономили. Мы большие молодцы! Давай помоем посуду. Отлично. Мы помыли всю посуду. Давай приготовим бутерброд! у нас получился. Mm-hmm. <laughs> Bye. <laughs> Время. День закончился, сегодня гостей больше не будет! Давайте посмотрим, сколько мы заработали за день! Ну что, как идут дела, юные предприниматели? У нас было столько гостей! Да, всем очень понравились наши чипсы и пироги! Настолько, что у нас все закончилось! Ого, котятки, это просто прекрасно! Знаете, что это значит? Что? Теперь у нас хватит денег на то, чтобы открыть свое кафе! Да, завтра у нас всех первый день, так что перед ним нужно хорошенько выспаться! «Котята устали. Давай уложим их спать». Вот это да! Посмотрите, сколько денег мы сегодня сэкономили. Мы большие молодцы! Котята очень старались, чтобы мечта о покупке собственного кафе осуществилась. Для этого они научились разумно потреблять и тратить деньги. Узнали, как они зарабатываются. Котята помогали маме и папе и другим жителям города. И у них все получилось. Теперь собственное кафе... Не мечта, а реальность. Выбери предметы, которые нельзя продать. Соедини пары предметов. Машинку. Отлично, машинка, как новая, Миу, Миу, Миу Ми. Давай помоем посуду. Всю посуду. Наконец-то первый день в нашем семейном кафе. Волнуетесь, котятки? Немножко. А вдруг никому не понравится наше кафе? Всем обязательно понравится, ведь мы делаем все с любовью. Вы не заметите, как быстро пролетит этот день. Теперь посетителей отбой не будет! Как быстро летит время День закончился, сегодня гостей больше не будет Давайте посмотрим, сколько мы заработали за день Всем так понравилось наше кафе Да, это было классно Я даже не заметил, как быстро пролетел день это только начало, котятки. Чтобы сделать наше кафе лучшим, нужно купить еще много всего. Но мы же только-только заработали деньги. Если мы их потратим, у нас снова не будет денег. Не бойтесь, котятки, деньги, которые мы потратим на кафе, принесут нам еще больше денег в будущем. Да, например, если мы купим больше столов, мы сможем обслужить больше людей, а значит и заработаем больше. Здорово! А теперь давайте хорошенько отдохнем. Котята устали. Давай уложим их спать. Сколько денег мы сегодня сэкономили Мы большие молодцы